Всем снова, Здравствуйте! это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о ножах, а вернее, о креплении фиксов на подмышке. Многие спрашивали, когда увидели у Алисы и у меня, как именно крепится таким способом ножи. Для того, чтобы так нож зафиксировать, нужно, чтобы у ножа были достаточно тактические, ножны с большими прорезями, иначе просто лянки Кабр не пролезут, если там просто дырочки для паракорда или для шнура поэтому как бы отдельное требование к ножам по части нужен, а кабура подойдет практически любая сколько сейчас вот в гостях у магазина солдат удачи не перещупали у них крепление разборное где-то на винтиках где-то просто на легко снимающихся клёвках короче отстегивается кабура от портупеи и просто интуитивно попробуйте у вас все прекрасно получится с первого раза на подмышку закрепляется нож абсолютно любой длины, даже вот такой. До новых встреч! И главное, что я не сказал, а сказать надо. Обязательно. Для такого формата крепления ножем на портупею умножим должно быть две пары прорезей. Кизлярец, к сожалению, в такую форму крепления не залезет. Steel Та же самая проблема, с Витом Весом тоже не залезет. Но что тогда уже говорить о других форматах ножен, типа таких вот маленьких и таких вот кайдексовых. Ориентируйтесь на большие ножны с парными прорезями, как в данном случае на Штурме, на Сити Хантере у стилов, на ножнах колдстил реконтанта, ну и остальных ножах. До новых встреч!